всем привет привет на связи виктор бандолет Тот, кто меня не знает и тот кто знает чтоб запомнили раз и навсегда чтобы вас поднять было ночью и вы помнили кто я есть Я являюсь основателем клуба сытых сетевиков автором книги формула привлекательного маркетинга о чем мы с вами поговорим а мы поговорим с вами о четырех лучших видах рекламы в социальных сетях Ставьте лайки, если вы понимаете, что реклама это двигатель прогресса, что рано или поздно любому бизнесу нужно прибегнуть а, к рекламе. Делитесь у себя на стене, чтобы пересмотреть а, данный эфир и Пользоваться им как инструментом, когда вы будете настраивать рекламу, думать, какую рекламу вам настроить, чтобы э, сделать это наиболее эффективно и правильно для своего бизнеса, чтобы это не грозило вашему сливу бюджета и многому многому плохому, который вот люди встречаются, когда просто-напросто игнорируют, игнорируют э, сами правила социальных сетей. А, так, ребят. Надеюсь, вы большие умницы, кому надо, тот срепостил, тот передал себе, своим партнерам везде перекинул этот прямой эфир и готов с вами работать. Ну, конечно, лучше, чтобы вы взяли блокнотик, ручечку, мне как бы не очень охота, чтобы вы мою информацию усваивали на очень маленький процент, потому что те, кто ходит на мои движухи, я постоянно рассказываю, да, то есть, какой процент усваиваемости вы получаете, если делаете те либо иные действия, если вы просто меня слушаете и где-то макароны варите на кухне, не дай бог, телефон там в карман положили, либо на стол положили, я эхом где-то раздаюсь, а кто-то в ванной моется и меня смотрит и так далее, то процент информации всего лишь усвоится на 5%. Если вы будете конспектировать, то вероятность на 5%, если же вы будете Ой, это если вы будете смотреть и слушать 10%, если вы будете конспектировать и смотреть слушать, то это уже будет вероятность 20%. Понимаете, ребята? Если вот вы сейчас активников в чате будете еще участвовать, вы усвоите материал на 40%. И когда вы начнете учить и применять, то вероятность, что усвоится, усвоится этот материал на 100%. Поэтому, пожалуйста. На самом деле, я уже не единожды в своих прямых эфирах, не единожды в своих движухах и марафонах рассказываю о лестнице ханта поэтому если вы не знаете я всячески знаете это как вас нужно поднять ночью и когда вас спросят, что за лестница ханта вы должны ответить ответить мне и вы должны максимально понимать уровень осознанности вашего потенциального идеального клиента, либо вашего партнера для того, чтобы эффективно строить бизнес в социальных сетях. Поэтому, если вы до сих пор не знаете, в Google, Яндекс обязательно вбивайте, там вы все узнаете. И именно, исходя из этого, также создается не только лестница Ханта, да, то есть не только контент-план создается для ваших потенциальных потребителей, либо партнеров в ваш бизнес, но э, это также очень повлияет на правильность понимания, как влиять на рекламу, потому что в рекламе, когда вы показываетесь, тоже разные осознанности людей, и поэтому давайте мы приступим к тому, чтобы вам я рассказал, что это за четыре э, вида рекламы. Итак, первый пер, первый вид рекламы это предложение, да, то есть это прямое предложение либо офер, да то есть грубо говоря офер на английском называют даже сегодня на русском уже прямо так говорят офер, но если вот на русский перевести дословно это прямое предложение вашего продукта либо бизнеса это подходит для те это, уровень осознанности этой рекламы подходит только для горячей аудитории я сегодня вижу очень много ошибок когда в интернете на меня вылазит реклама в Яндекс, Google, Instagram, ВКонтакте, Facebook того продукта, который в принципе вам, вас не интересует. Но я не знаю, там рекламируют в лоб, например, какую-нибудь компанию сетевого маркетинга. Вот на меня, на сетевика, вылазит реклама, например, ну, не в обиду, если здесь присутствует присутствуют так сказать партнеры компании greenway и вот на меня прям реклама везде влазит стань партнером greenway но ну, ее это я сетевик я лидер своей сетевой компании мне не будет интересно в лоб предложить greenway потому что я не горячая аудитория Я, я осознанно понимаю, что я не хочу менять свою сетевую компанию. Да? То есть я осознанно понимаю, что для меня это предложение не подходит и глупо рекламировать горячее предложение либо же вот у меня есть клуб сытых сетевиков было бы глупо да то есть рекламировать в лоб мой продающий сайт да то есть вот в инстаграме в других социальных сетях было бы глупо мое предложение вступить в клуб сытых сетевиков рекламировать на аудиторию которая даже не получила не знает меня как человека который обучает в клубе сытых сетевиков да то есть и на тех кто в принципе не знает какую я ценность даю в априори правильно ребят и э, поэтому вы должны понять что ваш вы можете прямо рекламировать свое предложение вы можете прямо рекламировать свой продукт но на тех людей которые уже осознанно готовы это сделать и тот, кто немножко разбирается в рекламе, то прямое предложение рекламироваться в ретаргетинге да то есть вот например мою движуху мои марафоны да то есть мои вебинары посетила какая-то категория людей я понимаю что она меня знает она получила от меня какую-то а, суть дозу полезности и я теперь могу на них запускать рекламу с моим предложением потому что а, сразу же она не решилась но ну, возможно вот она увидит 5 6 7 8 раз мою рекламу и кто-то решит прийти ко мне в клуб сытых сетевиков то же самое например по рекрутингу вы запланировали какой-то вебинар да то есть Рекрутинговый вебинар либо контентный вебинар вы провели на эту аудиторию вы стали им полезны вы стали им значимыми то есть они уже вас знают уважают вы им нравитесь ну какой-то аудитории вы нравитесь какой-то не нравитесь и вот именно по этой базе можно потом запускать рекламу с предложением прийти в команду либо с другим ну, либо же вы ведете свою группу вот в инстаграме ведете свой инстаграм группу вконтакте личную страничку в профиль в фейсбуке неважно где там вконтакте и вы постоянно даете полезности, да, то есть вот на протяжении месяца вы, например, просто выдаете контент, вы, например, прямой эфир в прямые эфиры выходите и собирается определенная активная аудитория в вашей группе, то есть которая постоянно посещает ваши эфиры, которые постоянно лайкают комментирует, репостит и вот на эту активную аудиторию можно тоже прямое предложение в лоб предлагать, потому что это люди, которым вы уже нравитесь, которые реагируют на ваш контент, вот, поэтому вот первый вид рекламы это предложение, это многие люди, которых делают огромнейшую яркую ошибку, приходят в интернет, они в лоб предлагают. А ну вот, например, предложу, при, приведу пример а, по поводу продукта вашей сетевой компании. Его тоже можно рекламировать в лоб. А, и, ну, опять же, нужно думать, исходя. Из маржинальности, то есть выгодно ли продавать ваш продукт через рекламу? Если выгодно, то, конечно, обязательно его нужно продавать, наверное, в розницу. Но ну, если ваша компания там скидки предоставляют да то есть то вам нужно предлагать в розницу и вы находите группы конкурентов не сетевиков например вот ваша компания занимается косметикой либо бадами либо ну там здоровым питанием тряпочками шматочками ну разными да то есть и например косметика возьмем самая простая косметика вы находите такие группы как магнит там знаете там билетовит x и dior шанель почему бы не да то есть и вот по активной аудитории в этой группе так как они уже там обитают и так как они уже покупают у кого-то косметику, это означает что это уже готовые клиенты, которым нужна косметика. И вы можете настроиться на них, на активную аудиторию тех групп и предложить им свое. И плюс еще там где-то указать, что постоянным клиентам дисконтом 20, 30, 40 процентов и так далее. Либо кэшбэк какой-то, потому что сегодня в последнее время начинают пропагандировать, что скидки не дают, а кэшбэк возвращают. Вот. И поэтому вот это вот. Пряму, прямое предложение. Второй вид рекламы, который тоже а, на теплую больше аудиторию, то есть не, горя, не на горячую, а на теплую аудиторию а, можно крутить. А, это демонстрация либо обзор, да, то есть а, приведу пример, да, то есть такие небольшие лайфхаки, которые могут навредить некоторым сетевым компаниям, но вы можете это как использовать, как смертельное оружие, ну и как эффективное оружие для себя, поэтому если вам ценно, обязательно подписывайтесь на следующие выпуски, да, то есть либо ссылочка вверху, либо ссылочка под видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски суточной дозы удивительной, которые проходят с, по... с понедельника по пятницу, чтобы вам дать дозу мотивации, вдохновения, и ценность, которую вы можете внедрить. Обязательно подписывайтесь, если не получаете уведомления от меня. И а, фишка в том, что... Вы, наверное, замечали, да, то есть а, поч почему делать обзоры мобильных телефонов? видели в ютубе, в социальных сетях обзоры мобильных телефонов. Там. Чем iPhone SE 2020 лучше, чем там Xiaomi, либо Redmi, там Huawei, Samsung и, мало, и, и так далее, и так далее, и так далее. Как, чем Mercedes такого-то класса лучше, чем Mercedes такого-то класса, либо там Honda такого-то класса. Чем компьютер такой-то лучше такого-то компьютера видели ребят а, есть некоторые люди блогеры сравнивают косметики например чем dior от а, тушь а, лучше от туши такой-то косметики да а, и так далее и а, есть некоторые люди но они не используют это в рекламном посыле но есть люди которые сравнивают чем косметика oriflame лучше косметики faberlic а чем там бады такой-то сетевой компании лучше бадов такой-то сетевой компании и это чисто намеренно делают маркетологи для того чтобы заинтересовать клиентов той компании да то есть на вашу компанию поэтому задумайтесь это такой лайфхак это называется обзоры да то есть либо демонстрации вашего продукта да то есть и когда вы берете берете а, продукт конкурента и сравниваете его со своим продуктом, конечно же, в пользу своего продукта, и вы рекламируетесь на аудиторию конкурента. Такой партизанский немножко... ну Нет, это этично. Почему не этично? Этично, если действительно ваш продукт лучше. То есть когда у вас действительно продукт преимущественно конкурентный, вы можете сделать обзор и рекламироваться на конкурентов. Да, то есть тем самым уводя уже существующий рынок клиентов к вам ребят как вам нормально зашло не знаю, это, это, это, это такие секреты которые вот вы можете брать и уже такой поток людей к себе просто переводить что ä, прям мама не горюй в месяц уже делать объемы бизнеса которые там вы, наверное только сни снились вам такие объемы бизнеса а, вот ребят а дальше ребят дальше ребят следующий вид рекламы идет уже на привет привет следующий вид рекламы он служит для менее осознанной аудитории то есть опять же вспомним лестницу ханта есть уровень аудитории которая понимает да то есть понимает что у него есть проблемы но он не знает как ее решить и вот именно ваш вид постов, либо ваш вид рекламы, который называется информационный, да, то есть через истории, когда вы рассказываете, либо вот ваша, ваш, ваша реклама, она отображает какую-то историю, которая показывает, зачем им нужно то, что у вас есть. Зачем им нужен тот бизнес, которым занимаетесь вы? Либо зачем им нужен тот продукт, который, который распространяете вы, который продаете вы, которым вы сами пользуетесь? Да? То есть рассказать какую-то историю. Да? То есть и вот э, так, такая реклама показывается тем людям, у которых есть уже проблема. Ну, вот, например, многие люди не понимают, что БАДы это полезно. Да, то есть что БАДы решают большинство их проблем. И вот есть э, люди, у которых есть проблема, но они не понимают, что благодаря БАДам их можно решить. Да, то есть, и благодаря этому создается рекламный пост, да, то есть ну, статья, где рассказывается некая история о человеке, либо ваша история, это лучше всего, конечно, если вы получили результат по той либо иной проблеме. Составляется пост, да, то есть где вы рассказываете либо свою, либо историю человека с вашей сетевой компанией, с другой, неважно, но чтобы благодаря БАДам, например, человек, человек столкнулся, вот, например, с, вот, с определенной проблемой, да, то есть, и важно рассказывать о проблеме, с которой сталкивается тот человек, на которого вы рекламируетесь, да, то есть очень важно. Вот, чтобы релевантно было, да, то есть предложение, реклама релевантно было проблеме человека, и тогда будет CTR, то есть клики, переходы дешевые, стоимость будет очень дешевая. И таким вот образом вы описываете проблему которую человек по итогу решил да то есть какими он трудностями пришел как он ее пытался решить как у него не получалось и как он все-таки очень сильно хотел ее решить и по итогу он встретился с бадами хоть он когда-то негативно к этому тоже относился сразу же в рекламе например развеиваем все возражения которые у человека может возникнуть да то что он негативно что может не помогут что это возможно что-то плохое и так далее Рассказываем немножко, что это на самом деле, чтобы человек понял. Вот. И таким образом мы через историю показываем, как человек все-таки пришел к желаемому результату. Например, он, он там избавился от хронических болей в голове, там, да, то есть либо поправил суставы, там беременность хорошо отходила. Ну и много-много другое. На самом деле, БАДы – широкий ассортимент в разных сетевых компаниях, и они а, прям, ну, как бы развивают широкий спектр а, проблем человека. Ну, и исходя из этого спектра, вы настраиваете точечную рекламу для своей целевой аудитории. Вот, поэтому вот это третий вид рекламы, который, в принципе, а, необходим, да, то есть для а, уже осознанная аудитории, да то есть это холодная аудитория которая понимает что у них есть проблемы но они не знают но они не знают как ее решить и вот вы показываете что благодаря например Бадам, либо благодаря вашему бизнес предложению человек может избавиться от долгов и так далее и тому подобное то есть человек знает что у него есть проблема но не знает, как ее решить, и вы через историю в рекламе а, доносите человека, человеку, что он может решить, например, благодаря вашей помощи, благодаря вашему продукту, либо благодаря вашему бизнес-предложению. Вот. И четвертый вид рекламы – это образовательный вид рекламы, либо обучающий вид рекламы, и здесь вы… Можете либо лид-магниты, вебинары, да, то есть это на холодную аудиторию, которая может даже не осознавать, что у него вообще даже есть, а, не осознавать, что такое а, есть у него даже проблемы, да, то есть что он даже не понимает. Вот многие, вы думаете, у кого, поставьте, пожалуйста, семерочки, если у вас, у вас иногда появляются вопросы. Да как ты не понимаешь, сетевой маркетинг это такая хорошая индустрия, да как ты можешь так думать, что это какая-то пирамида, либо что это лохотрон, да тут люди много денег зарабатывать а человек уперся рогами и говорит нет, это лохотрон это это бы что это это вообще что-то невероятное арифлейм вообще секта Амвей секта гербалай секта все вы сектанты все вы хотите нажиться на а, людях все вы такие плохие и вот пошел я работать на железную дорогу то есть вы понимаете вот вы хотите вроде бы таких вот людей привлекать в бизнес потому что вы сами когда-то таким были вы когда-то сами не знали все маркетинге и возможно негативно негативно относились к этой индустрии. И здесь вот в помощь для большего охвата, потому что таких людей большинство на планете Земля, и для того, чтобы повлиять на таких людей и, так сказать, заложить им семечко, да, то, чтобы оно проросло потом, вот они и служат такие вот рекламные посты образовательные, обучающие, когда вы, например, вы понимаете, что у человека в жизни рано или поздно столкнутся определенные проблемы. Да, то есть и вы, например, начинаете рекламировать на широкую массу людей, которые, например, ищут дополнительный доход, либо как начать бизнес, вы создаете обучающие такие посты, например, 7 способов начать зарабатывать в интернете. Да, то есть либо там три способа начинать зарабатывать в интернете. То есть вы даете такой обучающий контент, где человека учите. Да, то есть и вы между там тремя либо четырьмя способами начинаете вшивать сетевой маркетинг, потому что вы понимаете, что вам нужно, чтобы человек созрел. И вот среди вот этих четырех, семи или сколько вы пунктов там а, добавите, да, то есть вы должны прям показать что преимущество сетевого маркетинга над другими способами, чтобы у человека появилось желание узнать больше. Да? И таким образом вы начинаете обучать менее осознанную аудиторию, чтобы она стала более осознанная аудитория. Да? То есть, и потом, когда она станет более осознанной аудиторией, вы уже на них показываете информационные, например, реклам, рекламные посты через историю. Когда они станут на этот уровень неосознанности, вы показываете обзор, демонстрацию своего продукта либо бизнеса. Когда они станут уже еще выше на уровень осознанности, вы показываете им рекламу, прямое свое предложение. И вот так вот лестничка по лестничке, лестничка по лестничке вы можете добиваться широкой аудитории, чтобы она была все теплее, теплее, теплее, теплее, теплее, горячее и приходила к вам в бизнес, либо начинала покупать ваш продукт. Вот, ребят, если вам было ценно, обязательно ставьте лайки, делитесь себя в социальных сетях, чтобы пересмотреть, подписывайтесь на уведомления, внизу вы можете увидеть информацию о клубе сытых сетевиков, если вы не знаете, что это, обязательно перейдите по ссылке узнайте как вы можете стать богатым предпринимателем сетевого бизнеса благодаря нашей помощи где вы получите весь спектр знаний где вы не будете точечно обучаться только тактике либо стратегии где вы будете какому-то одному методу обучаться вы познаете всю силу сетевого маркетинга в комплексном обучении в практике которым мы даем все знания инструменты раздаточные материалы для того чтобы вы прошли путь от новичка до профессии до да топ-лидеров в сетевом бизнесе полностью, не, не, как, не какие-то знания, которые устареют через 20-30 дней, либо через пару месяцев, а комплекс на все, да, то есть не, не отдельно таргетинг, не отдельно копирайтинг, не отдельно рекрутинг, не отдельно продажи, а все, спектр, комплекс а, обучения для предпринимателя сетевого бизнеса. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. Работайте, развивайтесь, всех вам благ, успехов в сетевом бизнесе.